Бывает ли у вас ощущение, что вы не вписываетесь в свою собственную семью? Чувствуете ли вы, что вас постоянно игнорируют или критикуют? Вы можете быть семейным козлом отпущения. Это означает, что ваша семья использует вас, чтобы выплеснуть свое разочарование и гнев. Вас постоянно обвиняют в ошибках? Некоторые из них даже не ваши. Вас обзывают и говорят о вас плохо другим? Быть козлом отпущения в семье может действительно повлиять на ваше поведение и образ мышления. Это может заставить вас меньше думать о себе и погрязнуть в ненависти к своей семье. Поэтому, если вы хотите узнать здоровые методы борьбы с этим и возможные причины, почему ваша семья так поступает, продолжайте смотреть дальше. Первое, они обращаются с вами как с метафорической грушей для битья. Вас обвиняют во многих вещах, даже в тех, в которых вы не виноваты? Допустим, ваш родитель только что пришел домой в плохом настроении, и он часто кричит на вас или ругает за ненужные вещи. Нахождение в такой дисфункциональной среде может негативно сказаться на вашем физическом и психическом здоровье. Поэтому, если вы обнаружили, что застряли в такой ситуации, не стесняйтесь просить о помощи. Поддерживайте связь с друзьями или дальними родственниками и дайте им знать, как у вас дела. Нехорошо держать все в себе или затаивать обиду. Второе. Они говорят о вас плохо другим людям. Случалось ли вам, чтобы кто-то из членов семьи плохо отзывался о вас в присутствии друзей или гостей? Это, конечно, не очень приятно, и, скорее всего, эти слова до сих пор звучат у вас в голове. Такая ситуация обычно происходит, когда вас воспитывают родители-нарциссы, потому что они хотят, чтобы вы казались другим людям идеальным, и они дистанцируются от того, что может нарушить эту иллюзию. Но подумайте об этом с другой стороны. Это способ сказать им «я не знаю, почему они такие, я знаю только, что это не связано со мной». Они могут опускать вас, чтобы возвысить себя. Они могут заставить вас чувствовать себя плохо, но помните, что это неправда, и вы ни в чем не виноваты. Не забывайте говорить о своих чувствах с теми, кому они действительно не безразличны, и старайтесь заниматься тем, что приносит вам удовлетворение. Чаще всего их собственные действия являются отражением их внутренних битв. Номер три. Они мешают вашим достижениям. Бывают ли у вас моменты, когда вам просто очень хочется быть признанным собственной семьей? Если у вас часто возникают подобные мысли, это, скорее всего, означает, что вас недостаточно ценят. Возможно, вы думаете, ну, я недостаточно хорошо справляюсь. Мне нужно делать больше, или они не признают меня. Что бы я ни делал, может, лучше просто ничего не делать. Все это неправда. Вам не нужно делать что-то большое, чтобы получить признание, которого вы заслуживаете. Каждый человек живет разной жизнью и способен на совершенно разные вещи. Каждый идет в своем темпе. Поэтому примите это как напоминание о том, что вы молодец. Вы можете думать, что то, что вы делаете, незначительно, но где-то в этом мире на вас сравняется другой человек. Поэтому всякий раз, когда вы замечаете, что ваши близкие склонны преуменьшать ваши достижения, воспринимайте это как вероятный признак их собственной неуверенности. Возможно, они устанавливают очень высокие стандарты для себя и других людей. Возможно, им больно, и то, что они вас принижают, помогает им чувствовать себя лучше. Это не оправдывает их действия, но дает представление об их перспективах. Номер четыре. Они проецируют на вас свои собственные ошибки. Случалось ли вам, чтобы кто-то из членов семьи кричал на вас за ошибку, которую совершил лично он? Чаще всего это происходит потому, что они злятся или раздражены, а вы находитесь на расстоянии выстрела их эмоций. Они не знают, как справиться с внезапно вспыхнувшим гневом, поэтому выпускают его наружу, используя пагубные средства. Постарайтесь помнить, что когда такое происходит, лучше всего дать им остыть, оставить между вами некоторое расстояние и не вступать с ними в разговор в их состоянии. Драка не решит проблему. Члены семьи могут вести себя подобным образом, потому что их не устраивает определенный аспект вашей личности. Они склонны обвинять вас во всем из предрассудков. Проблема здесь не в вас. Сначала примите, что то, что они говорят о вас, неправда, вы замечательный человек. Затем поймите, что каждый человек сталкивается со своими собственными проблемами. После того, как вы научились принимать себя, вероятно пришло время принять, что члены вашей семьи тоже несовершенные люди. То, как они относятся к вам, говорит больше о них, чем о вас. Номер пять. Они откровенно игнорируют вас. Замечали ли вы, что члены вашей семьи делают вид, что вас не существует? Возможно, они не приглашают вас на ужины или не спрашивают вашего мнения по тем или иным вопросам. В любом случае, они откровенно отгораживаются от вас. Члены семьи поступают так по нескольким причинам. Во-первых, они знают, что сделали вам что-то плохое и хотят избежать возможной конфронтации. Во-вторых, они боятся, что вы расскажете об их жестоком поведении людям за пределами семьи. Они могут видеть в вас что-то, что им не нравится. В общем, все, что вызывает их неуверенность в себе или дискриминационные тенденции. Очень важно помнить, что если ваша семья избегает вас, это не значит, что вы вообще не заслуживаете внимания. Иногда полезно обратиться к внешней системе поддержки. Позвольте себе наслаждаться жизнью с людьми, которые любят вас и позволяют вам чувствовать себя замеченным. И номер шесть: они относятся к вам иначе, чем другие. Вас всегда сравнивают с братом или сестрой, с двоюродным братом или сестрой. Навязывание рангов или иерархических систем членам семьи является токсичным для всех, кто в этом участвует. Например, в качестве козла отпущения с вами часто разговаривают с высока, чтобы заставить золотого ребенка сиять, Постоянное пребывание в подобной обстановке может ранить вас, подорвать вашу самооценку и в то же время вызвать ненужное давление на других членов семьи. У них, вероятно, возникают такие мысли «как я должен делать лучше? Я должен делать больше? Я никогда не должен ошибаться». Они боятся совершать ошибки, в то время как вы чувствуете себя обескураженным, не желая принимать вызовы. Все это порождает нездоровую конкуренцию, презрение и токсичный перфекционизм. Чаще всего такие ситуации возникают из-за нарциссического родительского поведения. Из-за потребности казаться идеальными и иметь идеальную семью, они подталкивают своих детей к большему, не замечая, что те уже прошли свой переломный момент. Замечали ли вы когда-нибудь, что вы слишком конкурентоспособны или, возможно, что вы вообще не стараетесь конкурировать? На ваше нынешнее поведение обычно сильно влияет то, как с вами обращались в детстве, но главное, что вы сейчас здесь и у вас все хорошо. Считаете ли вы себя семейным козлом отпущения? Почему? К каким пунктам вы относитесь больше всего? Есть много причин, по которым члены семьи могут относиться к вам подобным образом. Психические расстройства, неуверенность в себе и дискриминационные тенденции – вот лишь некоторые из них. Это не оправдывает их поведение, но помогает понять первопричину. Постарайтесь не бороться с ненавистью-ненавистью. Бывают моменты, когда довольно трудно быть большим человеком и двигаться дальше но постарайтесь принять их обидное поведение как признак их собственной боли и отпустить ее. Это не значит, что вы должны простить их, но это также не значит, что вы должны постоянно быть привязаны к их действиям или к своему собственному гневу. Поделитесь своим опытом в комментариях ниже. Если вы знаете кого-то, кому это может быть полезно, пожалуйста, не стесняйтесь отправить это им. Как всегда, все использованные ссылки приведены в описании ниже. Увидимся в следующий раз.